Внимание, анекдот. Решил я, значит, отдохнуть недельку после эпохи войны. Ну думаю, все хорошо, отдохнул, можно делать видосы. Но вдруг ко мне подходит мой монитор и говорит: Эй, пацаны, смотри, что могу. Ну и сделал бэкфлип в грунт. Ну ты и дебил Стасян, конечно, молодец. Блин, не смешно же. Почти два месяца назад Феодоси превращал Гаррис мод в Тарков. А сегодня я буду превращать Майнкрафт в Гаррис мод. Использовать я буду версию 1.12.2. Для начала утрясим пару моментов. Я не буду говорить. Я не буду говорить, как устанавливать моды. Это вы можете найти в интернете. Я просто говорю, какие моды вам нужны. Итак, для начала в этого зяблика мы закидываем Forge и Optifine. Я думаю, вы знаете, Forge это штука, которая устанавливает моды. Такой трудяга, чисто на заводе работает ради вас, а вы... А Optifine он немного оптимизирует игру и позволяет установить шейдеры. Но перед установкой модов нам нужно закинуть туда несколько библиотек для установки модов. Да, Forge и Optifine оказалось мало. А теперь приступим устанавливать моды. Начнем со стандартного, спавн меню. В целом нам даже добавлять ничего не надо, в режиме креатив есть очень похожая панелька, как и в гаррис моде. Но я все таки решил добавить мод J, лично он у меня всегда ассоциировался со спавн меню из гаррис мода. Он просторный, здесь и большой список, и здесь есть читерские функции. В целом все как в гаррис моде. Далее мы добавим то, чего в майнкрафте нет, но в гаррис моде это уже норма. Это различные оружие, NPC и конечно же тачечки. Project Lambda. это оружие, броня, мобы из Half-Life. Отличный мод, который добавит нам ключевые моменты из Half-Life. Причем здесь ключи. VIX Modern Warfare. Как по мне, это лучший мод на оружие. Он имеет красивые 3D модели, реалистичные анимации перезарядки, звуки, физику стрельбы и попадания пуль. Ну и конечно, это крутой визуал. Далее идет сразу три мода, но они работают в связи с друг другом. Мод, конечно, и добавляет одну машинку, но в этой машинке открываются двери, багажник, капот, есть свои приборы, работают поворотники и так далее. Как по мне, показался неплохой мод, хотя я уверен, что можно найти и лучше. По центру ночного Санкт-Петербурга мчится иномарка. Машина опасно маневрирует. Теперь мы должны улучшить физику в игре, потому что в Майнкрафте она... Хорошая, да, хорошая физика, прекрасна. Для этого нам нужен мод Глибис Физик Это реалистичная физика блоков Мод добавит парочку знакомых нам инструментов Это физган и долган А также добавит крутейшую физику блоков Просто ах это просто какое-то наслаждение Также теперь с блоками можно взаимодействовать И в Тулгане есть пара интересных функций Далее у нас физика предметов Итем физик Мод добавляет физику вещей и предметов Теперь предметы и блоки будут реалистично падать и лежать на земле А не парить в воздухе Помимо этого легкие предметы будут плавать А тяжелые соответственно тонуть Дальше мы должны улучшить визуальные эффекты. И первый мод — это Better Foliage. Данный мод украсит нашу игру более пушистой и объемной листвой, появится маленькая трава, более круглые деревья и, конечно же, падающие листочки. Также этот мод добавляет звуковые эффекты, которые можно услышать, гуляя по лесу или возле водоемов. С деревьев будут падать листья, под водой и на мелководье появятся новые растения, и все это сделает мир более красивым и реалистичным. Dynamic Surroundings. Мод улучшит мир игры и эффекты в нем появятся, новая погода, визуальный эффект, реалистичные звуки — все это очень сильно дополнит игру, сделая ее более живой и естественной. Но самое приятное, большинство поверхностей имеют новые, реалистичные звуки передвижения. Льющаяся с высоты вода также будет давать звук. Также реалистичные звуки будут при проходе сквозь траву. Появятся новые фоновые звуки. Шум ветра, пение птиц. Все это сделает обстановку супер реалистичной и естественной. Также в игре появятся новые эффекты. Следы от шагов, морозное дыхание, струи пара и брызги от воды. Все это, понятное дело, можно настроить. Fancy Block Particles. Мод меняет вид частиц. Теперь при разрушении любого блока его частицы будут объемными. Теперь все выглядит намного приятней. Как мы знаем, звук он добавляет плюс 70% к атмосфере, и поэтому Sound Filters Mode улучшает систему звуков. Теперь, если вы находитесь под водой или в лаве, звуки будут приглушены. Если между вами и источником звука стоит стена, то звук будет тише, особенно если бок из шерсти или губки. Если вы будете находиться в замкнутом пространстве, то будет добавляться эффект реверберации, и в эти моменты атмосфера просто непередаваемая. Далее дело за малым, Ресурс ресурспак Fadeful, который просто улучшает дефолтные текстурки Шейдеры Seos Renew, да конечно можно использовать Seos 5 но вы что хотите как в улучшении графики? И последнее это карта, возьмем GM Construct После того как мы все установили, мы можем зайти и лицезреть этот шедевр